АС – человек, носитель суверенитета и единственный источник власти, субъект пожизненного права Марина Евгеньевна Кетова, Акимова, Платонова, собственное имя Мария. В соответствии с международными нормативными правовыми актами о правах человека, статут человека обозначается декларативно действующими международными государственными правовыми нормативными актами, не предусмотрено его документальное оформление. Подтверждение. Декларация. Я человек, нареченная моим отцом и матерью именем Марина, по отцу Евгеньевна, великая дочь великого рода, отцов предков Кетова, Платонова, связанная с узами, с великим родом фамилия мужа Акимова. Провозглашаю себя с момента моего рождения и на все времена человеком, наделенным совестью, честью, достоинством, гордостью и справедливостью. Я создатель мира, в котором каждый человек имеет полную, безграничную и безоговорочную свободу, свободу слова и убеждений, свободу перемещения, свободу от страха и нужды, свободу от болезней, свободу от стороннего управления мыслями, словами, действиями, свободу от ограничений. Я рождена на великой земле моих предков. В моих жилах течет кровь, несущая их великое культурное наследие. Мой род уходит корнями в глубину веков. Нет места на земле, в котором не жили мои предки. Нет такой силы на земле, которая способна запретить мне поклониться святым следам моих предков, где бы они ни находились. Я не признаю границ и ограничений. Я не признаю разделения моего великого рода и моего народа на части. С этого дня я призываю свой род и мой народ, встаньте и воссоединитесь в духе братства и родства. Это наша земля и наш мир. Я есть суверен носитель высшей власти, данной мне от рождения. Я истинный хозяин и распорядитель земли. Я призываю каждый орган общества постоянно иметь в виду настоящую декларацию, стремиться путем просвещения и образования, содействовать реализации этих прав и свобод и обеспечивать их путем прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их среди всех. Народов мира. Я человек, наделенный высшей мудростью, которая найдет место каждому в новом мире без войн и конфликтов. Моя высокоорганизованная высшая суть наделена способностью договариваться для создания во благо всего живого. Моего великодушия и терпения хватит для просвещения всех потерянных. Из заблудших, сбившихся с истинного эволюционного пути. С этого дня я вступаю в права истинного хозяина и распорядителя Земли. Я отзываю любые переданные мной права, в том числе аннулируя любые ранее произведенные передачи власти у каждого, кто распоряжается правами и властью человека вне зависимости. От того, ознакомлены они с данной декларацией или нет. Данная декларация создана на основании Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Я напоминаю, что государства-члены обязались содействовать в сотрудничестве с организацией объединенных наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод. Ничто в настоящей декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам право заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей декларации.